Всем привет, с вами Макс и Гена. Эй. Я... Гена это который слева. Ой, короче, тут хрень из Ну, короче, там будет чат писать, потому что у меня без микрофона вообще. Так, мы играем такси-босс. И зачем не обращать внимание на то другой аккаунт? Я не знаю почему. Я просто поменял. Смотрите, это гена тачка Все калпо, да? Или всё кадали. Но... А, далее, Окей. Окей. Ладно. Я не знаю, я наконец-то настроил вебку. Это хоть что-то новое. Поразительно. Это что-то... Это Гена гоняет так. Свои шесть... Свои... <смех> Сколько там лет у море? свои сколько это там сто лет он сказать да мужик не бойся сейчас довезем тебя бесплатно только сотку на пиво закинь сейчас стану аккуратная вот кошель так стану спасибо 80 баксов дал скотина Чего вы такие любите тарифов жирные? Даген? Ген. Я не спрашиваю, что у нас Гин одинаковые ники. Потому что мы по приколу поставили. Даже у Ритса стоит, помните, тот самый ролик, где Рит меня был слышно. Так вот. Прикол в том, что их было слышно, но только надо было на громкость ставить. Это во-первых. А во-вторых, я демонстрацию экрана на дискорд не поставил. Да -да, да да да да да да. Если тут ещё мужик стой, не бойся, сейчас будем это. Нам в какую сторону вообще мужик? Да это -да Хилс серьезно? Да Хилс вообще охренеть. Да, -да Хилс, офигеть, ты там мужик, ты чё? А где Гена? Гена? Гена? Спаси <смех> Ты где там? Ты что, застрял? Как ты там застрял? Я тебя не вижу, но я вижу, как ты там почти застрял. Сейчас припарку. Ладно, сейчас припаркуемся, нормально. Я на, мин на минбой сегодня, меня на отсутствие. Лего. 2 и 6 звезд только. Ген, тебе помочь там? У меня машина занижена. Окей, я сейчас помогу как-то, я не знаю, как тебе помочь. Сейчас главное мне самому не застрять. Сейчас сам застряну. Если я сейчас сам застряну, то я вообще молодец. Питюня. Нет, нельзя. Даже нельзя падать. Гена, Не если я сейчас сам... Погнали на гонку. Ну, окей. Сейчас только я выберусь. Только я сейчас буду за тобой ехать. Подожди. Я тебя вижу пока что. Усная кола. Пепси-мен. Гена вообще, вообще гоняет без правил. Гена вообще любит гонять без правил. Правил дорожного движения никто не запрещал. Сейчас, подожди подрыв тыл случайно. Все, теперь Джой. Джой. Да, Джой, но... там? Да, он вроде... Вот там... Сей, я есть, что? Молодец, Багбан. Да, это и правда, Багбан. Поверил. ха. поберил. Ну, не знаю, Генна выиграл, потому что у меня тачка вообще на... насколько... На 5,4 звезд, А у меня на 2,6. Я вообще свою тачку не тюнинговую. Или вообще тут нельзя тюнинговать. Я... Подарите мне рулописпо... Бесп... Если я сейчас застрял на, этом... на этой фигне, то вообще... Молодец. М -м я вообще бы... Я вот сейчас точно застрял. Вот сейчас наверное, тут застряла почти. Три круга, серьезно? Ну ладно. Нет, зачем ты выбрал ну, три круга? Зачем и почему? Гена, наверное, нужна... Ты фига, ⁇ -мо ⁇ Ты фига, ты сказал, что ты? Я теперь кто-то тебя услышал. Да ладно, пофиг. Да хочешь разговаривать, всем пофиг на твой голос уже. Да можешь разговаривать, сколько хочешь. Зачем в чат писать просто? Я, короче, я там застрял случайно один раз. ⁇ -мо ⁇ Ой, я буду задним ходом ездить. Короче, вопрос, знаешь какой? Вопрос жизни и смерти. Зачем ты выбрал три круга? Реально, зачем? Теперь ты тоже врезался, понятно. Сейчас будет поворот налево. Главное дорожное движение, не упасть в воду. Также через пять минут я не упал уже. Опа, теперь мой нелюбимый враг. День, тебе повезло, оно у тебя разгоняется быстро. Я могу застрять. Полетели. Геннадий, ну, а чечи надевал? А чечи когда этому надевал? Обычная. Это. Нарисованный, надевал. Ну, нарисовываю. Ну, кто не, не делал вообще эти... Это... Не... Короче, а ты вообще надевал... Ну, очки такие... Из бумаги. Я вот детстве пытался делать их. Я, короче, потом такой думаю, да ну нафиг это. Теперь я вообще врезался. Я три минуты уже еду, как еду. Mm. Да. Ой, я хоть первый раз не застрял. Ну вот застрял я? Сейчас надо разгоняться. Сколько я сейчас разгоняюсь, когда буду сейчас ехать? 30 километров. километров. В принципе, нормально. Семьдесят процентов у Гена вообще сто процентов, ну, что он все проехал нормально, чем я. Гена, 14 лет. Хм, разбирается в мемах. Может, не вообще купить мемологию? Что такое мемология? А, вспомнил. Это же я. И о том же. Угу. О, прикольно задрифтил. Вообще, мало дали. че так мало? Это я подаю. Ха. о машина запека рейтинг 3 о 150 а сколько не нормально 150 километров еще такой 300 у меня поезд 300 сантиметров угу. надумаю все шутили что мне дали это поезд 300 сантиметров я такой и такой пацаны не надо они говорят надо я начинаю шутить, но думаю, что тракторист, тракторист. скоро вообще в час разгоняется? 40... 50 километров. 30, также 30. Сейчас быстро довезем 176 баксов, нормально. Опа, тариф. Ооо, вообще, новые, новые люди. Не, я не хочу, я тут это, заказывал по мне, деньги получил. Let's go. Let's go. Come on, let's go. Come on, let's go. У меня сегодня дело нормально. Сегодня были у меня занятия, а я с них сбежал. <смех> Гена такой мощный. Гена заглядил свою игру. Давайте закинем 5 рублей ему за эту игру. 700... Так, у него номер карты, мы не знаем. Uh -huh. Я знаю. 5 рублей нет. У меня 42 рубля на... Хотя мы купить себе мим... на минвайзе, да короче, это денег. Не знаю, могу тебя пожар купить. На первый раз, до 40 за 11 рублей. Ну да, роутон за 11 рублей или за 12, я не знаю, сколько он сейчас стоит. И получить гайстрит. Некоторые считают, гастрит нормально, во но время я. И ты получил, да? А. И то из нас не получил гастрит, да? Как я понял. Ну, это если еще колу запивают за 15.. Типа, я не люблю колу, как ты вот эту... Этом... О, подожди, ты прям ехал по моей трассе? Только чего тебя нет. Как я помню, ты... А. Ммм. Викикол симулятор то, что такая же забыла. забыла. Да, это да. А так, а здесь вообще не обозначилось. Сколько Вообще, я помню, какого сигмулятора, помню, раньше все играли, там, походу, какие-то какие еще нычки есть. Я думаю, тут пятерочка есть. Угу, не показалось. Шестьсот семьдесят баксов, ребята, ребятушечка, это так много. Я... Нет, кто мне звонит? Нет, спасибо. Не так, так ищем рейтинг хороший у людей. Один. Такси радар? Надо врубить его. Нет. Я про одну. Блин. Такси. У меня короче, вот эта фигня. Типа, Куда бы вот эта фигня? Мне надо от нее избавиться. Я, короче, лучше сдохну. Почему же? Что они тебе пишут? Окей, okay, берем тариф за двадцать девять. весело Блин, а я выехал за трассу. Кашушная машина низкая, как у Гены. Так я говорю, это плохо. А Гения образа. Я свое познание столько присполнил. что у нас тут больше погнали? Да этот, бляд да я да у меня. Как не вырубить эту штуку специальную? Надо как-то убрать этот, типа, вот так, тинь-тинь, типа, поворотчик. Контроль. В аэропорт. Я в аэропорте. Ну да. В аэропорту. Ну, я не знаю, как тебе помочь. Могу просто за тобой приехать, и все, так могу помочь. Ну, я сейчас помню. Мы... О, я тебя вижу. О! Фига себе мы с тобой рядом. Понимаю. Э -э. Угу. Ты который поезжал сто раз это место, ты. Я никогда его не было. I'm a legal Ген, помнишь, что это как вдруг случайно это поиграл с это в доту и выпил случайно штуку за 40. -ка. Да я не знаю, это либо ским был, или какой-то какой артефакт, дорогой. Спасибо, ч... спасибо женщинам за 640 сорок бакс. О, давайте возьмем за тариф за 20. Садись, поехали. WhatsApp или What? Что? App. Сейчас приедем быстро на такси. Мне нужно новую тачку купить, чтобы ранчик поднимать. Хоспитал или Хоспиталь? 148 баксов. Блин, 3,6, это же нормально, ладно. Вот 1,9. Пятнадцать баксов. А что за ксессия? Нет, не знаю. А что? 4 бакса мало. Два бакса дали, нормально. Ну а Так. У нас будет все. Деньги, тенки, тачки, алминки, фигелки. Мы вертим камеру. Мою камеру. Ой, меня трясет Ч ⁇ у нас там? Команда котиков. Супер крутая. У меня супер крутая аватарка в этом в моем. В этом, где команда котиков? И знаете, что у меня за аватарка? Ава недели. А, это знаешь, как гена наз называется? Знаешь, прикол? Прикол в том, что это, значит, называется самая крутая аватарка. Либо самая смешная. Сейчас телефона поставлю. У нас есть генный на ау. Ну я невидимый, я неактивен. ха чист телефон. Ой Увер... Увер... Увервес, что ли называется у меня штука. Толчок. Вкусно. Defense тайкон что-то новое софт в Юбе Чуть-чуть я не понял. Вы что, софт используете там в юбе? Ага. А меня вот преследует. Знаете, кто, ребят? Меня преследует вот этот. Нет, там просто написано, короче.. Там написано софт. Версус Вед. Да не знаю, как... О, -о, -о мы же с тобой играли в этот Тайкон. Только на другом аккаунте я прокачан. А здесь я фигово прокачан. У меня пистолет. На меня зомби нападают. Помоги, сейчас на меня нападают. Киана, -мо, помогай. На меня зомби нападают. А! Ой, я в зомби попал. О! Хотя нет, там зомби. Я зомби убиваю. Не весело. 40 патронов сидел. 40 хп то есть. Ой, на меня напал какой-то розовый зомби. А, войс? На меня войс зомби. Еще и гигант напал. А, на меня гигант напал. Гигант что-то умный. В кавычках. Ген, помоги по братски Уж вот сейчас серьезно. Уж вот сейчас серьезно, помоги. Вот этого больше не убивай. Зачем... А, не, хотя мне дают деньги. О, спасибо. Я бы сейчас и меня забрался. Спасибо. А то и так я пол полуживой. Windows. О окно. СМГ. Хто тут? О. Поразительно. Это что-то новенькое. Чего у меня тут? Смг мне нафиг не нужно. Ты зачем меня стреляешь? Эээ. -э -э -э! А, мы даже не, не умираем. Меммор. Саша-мембер, тринадцать 13 лет. Да заходи. Офигали, мы тут закроем. Ты что сделал? Хотя мы с вами сгорим. Да, я понял. Граната. Давайте тестить. Очень слабо. Твоя? я постарай пошел четыре бакса рентген зомби стрелять решил а сзади никого нет а теперь уже о нормально о я хочу гиганту завалить А теперь беги нафиг. Ну, это я сам себе с чем то сказал. Но вот эти мини-мини-гиганты, они вот, вот Они уж устрые, как мой друг мелкий. Нет, у меня есть такой друг мелкий, он который быстро бегает. А вот мой зомби.. Ладно, ты меня убил. Четыре ка. Ты меня убил. А. Точно шаханшан, я мою винтовка. О, кровавые зомби. Опа, гигант. Нет, либо мне показал, что это гигант, либо нет. Ой, блин, а-а-а! мамочки. Ой, мама. Ой. Рентген, рентген. Дальше еще один гигант убьет идет. Только зачем ты -то его убил? Нормально, да, тут убиваем. Это прикол. Вот это прикол. Я гений, встану на крышу. А, зомби Петя. Забыл. Ладно, побежал. Пип. Пип. Нет. Нет. Нет. Ну я тут это сейчас прокачаю себя. Их просто. Сай, поехали. Браво, Месси. О. логичном логичном ладно во если я даже все куплю то я буду поворачивать как это как будто кто-то держит быстренько быстренько быстренько первый второй Фу, ты, вот третий Хочу установить ядерную бомбу, да? Ты хочешь реально сейчас закинуть? Ну, да. Чё-то так-то мало. Как-то Мало. Дай стоит стекло сломать. Ну я его, его не уничтожишь. Я хочу взорвать. Развалю. Поюхаю. Тесика у меня. Блять, гелицинетики, ёперные сраные. В гелицинетики. Даген. Ужас. А чё у нас кровавая ночь началась, что ли? Снимаю так-то 32 минуты. 37, то есть... я Отдыхаю я. У меня здесь нету ничего. Не знаю, да Хёма тут зомби бегает у меня, надо, то поймал. А какие именно коробки? Оооо, у меня гигант. Это... Ну, 135. Yeah! Я тоже так умею. А, смотри, у меня ничего нет. У меня только зом зомби-педия есть. харкор кор 5к 5K... и плюс скилл. Зачем? Тут у меня зомби бегает просто так. Он хочет побегать. И все, да? Дают. Так, НЗМК положить, не нужно оружие, граната, можно положить гранату, вот да, граната вообще мне не нужна. Это ты кинул сейчас? кассу. Та, -та, -та, -та, -та, та а а, -а Я убил гиганта, либо гигант есть у меня. А, иди то нафиг, газ-зомби. Ой, я забыл про газ-газ. Нет, нет, уйди, уйди, уйди отсюда, зомби. Зомби-газ. Я похилился, успел. Апгрейд! Апгрейд у меня! Ешь. А -а. Я что... Ч у меня по зомби педи? О, закончилось. О, там зомби какой-то. Да подстреливайте, ребят. А, ф... чё? А, у меня джангл зомби джампер. Я думаю, что у меня за зомби прыгают. Альфа. альфа? Ты что тут забыл? Альфа? Альфа зомби. Угу. сколько надо в садить в этого? Гена не будет показывать свое лицо. Нормально. Гена, который случайно это показал лицо. Ну, покажи кому-то лицо, если пофиг. И ты сам сказал, мне пофиг же будет. Ну... Ну что у меня? А что у меня, ребят? Всякая фигня. Шадовища. Где? У тебя на столе? Джамал? пучки а -а -а, все уже видели да. ген у нас математик как-то сегодня сегодня я своем познании столько понял на. ну на Ну, закончить на этой ночи. Всем пока.